Ценные бумаги это в первую очередь канал э, движения э, капитала, канал движения инвестиционных ресурсов, э, в том числе между э, странами. Если российские компании имеют возможность э, приобретать ценные бумаги индийских компаний, это значит, что капитал может э, перетекать из России в Индию.